Причем самое интересное что было км, доехали, доехали до Минска и практически возле дома провалилось полностью сцепление вот так вот она выглядит так что машинка которая, даже вот так бывает придется смотрите, в Беларуси здесь и покупать уже машину по месту, потому что слышно или нет. Вкинуто денег в нее было очень много. Готовили ну, реальные переезда, чтобы она некоторое время полезла. Но с а, учетом того, что можно иметь сцепление, а, корзину выжимной подшипники, все сотка снять, поставить. Получается, что делать невыгодно абсолютно машину, поэтому выставляем на продажу. машину, на чем ездить. Самый большой минус, что на ней нельзя ехать в Беларусь, потому что нужно будет залог оставлять на растаможку на 5-7 тысяч евро. То есть это абсолютно невыгодно